Здравствуйте, друзья! Ну как ваши дела? Как успехи в наблюдении за собой и ведении кармического дневника? Надеюсь, ваш, вас увлек этот процесс, и вы готовы поделиться уже с нами своими первыми наблюдениями. Буду очень рада почитать ваше сознание. А мы сегодня приступим к изучению очень интересного этического принципа, третий принцип сексуальной чистоты. Хоть в его названии громко звучит слово сексуальной чистоты, но нарушение этого принципа в своей жизни мы пожинаем в разнообразнейших сферах. Естественно, если мы изменяем кому-то, нам также будут изменять, причем не только в семейных и любовных отношениях, но и в бизнесе мы будем получать ненадежных партнеров, которые постоянно будут нас обманывать. И мы будем вынуждены испытывать вот это вот ощущение предательства. Также, если мы нарушали этот принцип ранее, мы будем жить в очень неприятных условиях в плане экологии и окружающей среды. Возле завода, возле мусорки постоянно что-то воняет на лестнице. Я иду по улице впереди, идущий человек курит, и мне воняет. Я, нарушаю этот принцип, испытываю чувство брезгливости от того, что меня окружает. Если вы такое замечали у себя, пожалуйста, проследите за соблюдением этического принципа сексуально, чистого сексуального поведения. Также... Семена нарушения этого принципа всходят в виде тяжелой работы, которой мы вынуждены заниматься И того, что люди не принимают нашу веру и наш духовный путь, наш рели... нашу религию Это, на мой взгляд, очень интересный и такой неочевидный плод третьего атического принципа И так же. Давайте рассмотрим, что же нам делать, чтобы его придерживаться и жить действительно в сексуальной чистоте. Ну, первое очевидное – это не изменять, причем как на уровне действий, так и на уровне слов и даже на уровне мыслей. Будьте, пожалуйста, внимательны, подумайте прежде, чем подумать. Сексуальные отношения в паре должны быть чистыми и красивыми. Мы заботимся о том, чтобы не испытывать агрессию по отношению к партнеру, чтобы наши сексуальные отношения происходили в правильных местах с правильным партнером, в правильное время, и чтобы это было действительно красиво. Но мы чувствуем, на самом деле мы чувствуем, что такое чистые сексуальные отношения, и я не думаю, что стоит углубляться и раскрывать более подробно этот пункт. Хочу еще обратить внимание, что на определенном уровне развития личности человека бывает такой этап, когда человек исследует свою сексуальность и может попасть в такой карманчик развития, где возникает зависимость от секса, и эта зависимость также является нарушением этого принципа. Что мы можем еще сделать, чтобы поддерживать сексуальную чистоту? Во-первых, не вводить в иллюзию своих партнеров. И если так случилось, что основа ваших отношений ⁇ секс, то не рассказывать, что может быть еще что-то большее, а честно говорить о том, для чего мы здесь собрались. Мы должны при принимать выбор и ориентацию окружающих нас людей, в том числе наших детей. И вообще, чем как можно меньше... Вмешиваться в сексуальные отношения других людей, не обсуждать их, особенно то, что касается ориентации, секса и тела, осуждение тела другого человека, критика, в том числе осуждение своего собственного тела, есть нарушением этого этического принципа. Мы, придерживаясь его, не учим детей, что секс это грязно, как-то грех или, или еще что-то такое. Мы не используем всяческую а, печатную, видео и другого рода эротическую информацию и не обращаемся за услугами а, людей, которые предоставляют эти услуги сексуального характера за деньги. Мы не говорим плохо о противоположном поле. Вот эти все шуточки о мужиках и бабах – это нарушение третьего этического принципа. Мы не участвуем в насилии, в том числе пассивно, и поддерживаем людей, переживших насилие. Мы используем контрацептивы. Мы не используем свою сексуальную привлекательность в ложных целях, в том числе в работе. Девушки, обращайте, пожалуйста, внимание, да и мужчины, на то, как вы выглядите, и если вы красиво одеваетесь, и даже немножечко более откровенно, чем этого требует дресс-код, какая ваша мотивация истинная, с какой вы целью это делаете, и, пожалуйста, проследите, даже если вам кажется, что вы это делаете, красиво наряжаетесь, с целью хорошо выглядеть для себя, проследите, какую... Реакцию ваш внешний вид вызывает у окружающих людей. Это очень интересно пронаблюдать за собой, особенно если вы работаете в мужском коллективе, вы девушка молодая, привлекательная, с хорошей фигурой. Обращать внимание на последствия своих выборов. Ну и, конечно же, наверное, самый лучший из способов придерживаться принципа сексуальной чистоты, это быть примером, Красивых, истинных отношений с собой, для своих детей и для окружающих людей также. И быть примером, если у нас это получается, красивых, истинных, искренних, открытых отношений с партнером, с любимым человеком. Мы с вами коснулись поверхностно этого принципа, но я надеюсь, что в своих исследованиях ежедневных, в вашей практике вы пойдете глубже, найдете эту чистоту внутри себя и сможете зафиксироваться в каждом текущем моменте, потому что жизнь как практика предполагает выбор в каждом моменте. И это и есть духовный путь. И вы сможете выстроить ту хрустальную линию поведения, которая приведет вас не только к красивым романтическим и семейным отношениям, не только к красивому бизнесу, но и к красивому окружению, красивым городам и красивому миру. В результате соблюдения третьего этического принципа нам в помощь. Благодарю!